Ребята, всем привет! Сегодня с своем видео я вам расскажу, как установить новые шрифты Windows 10. Если вам понравился какой-либо шрифт в интернете, или вы его там скачали, где-то вам кто-то его дал, вы можете легко его установить к себе на компьютер. У меня, допустим, имеется уже шрифт на рабочем столе. Как это сделать? Допустим, заходим в папочку, у него непосредственно лежит данный шрифт, вот, и нажимаем правой кнопкой мыши, по этому шрифту, и здесь есть установить. Есть просто установить и установить для всех пользователей. Если у вас компьютер используется несколькими пользователями, то вы можете установить для всех сразу пользователей. Вот. Либо непосредственно только под себя. Если под себя, то необходимо нажать «Установить». И, соответственно, вот у меня он пишет, что он уже установлен. У вас э может такого не быть, поэтому нажимаем «Установить. Да». И, соответственно шрифт у нас установлен также можем просто два раза на него кликнуть откроется непосредственно сам шрифт вот здесь есть печать и кнопочка установить нажимаем кнопочку установить и у нас он также устанавливается в компьютер Ребят, если вам понравилось это видео обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал всем пока